Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня я хотел бы рассказать о возможностях библиотеки Qt по работе с процессами. Отвечает за данный функционал класс который незатейливо называется QProcess и что умеет данный класс. Данный класс умеет запускать процессы он умеет обмениваться данными с процессами через стандартные потоки ввода вывода он умеет отслеживать состояние процесса запущен или не запущен и наконец он может останавливать процессы. Для чего это может быть полезно? Ну, во-первых, мы можем просто захотеть запустить какую-то стороннюю программу из нашего из нашего приложения, или же, например, запустить другой модуль нашей программы. Мы можем захотеть использовать какие-то сторонние утилиты, типа консольного архиватора. Мы можем хотеть использовать какие-то системные, например, утилиты, или же Наше приложение просто является каким-то графическим какой-то графической оболочкой для консольной программы или набора утилит. Ну, перейдем от слов к делу. У меня, как всегда, созданы, созданы заготовки проектов. Ну, вот тут у нас простенький, как всегда, проект, на котором ничего нету. Я кидаю эту вот кнопку и создаю слот нажатия на, на кнопку. И здесь, как можно догадаться, мы должны создать объект класса QProcess, назову его процесс, в качестве родителей как всегда указываем э, текущую э, саму форму, и теперь для того, чтобы запустить процесс, нам достаточно вызвать метод, который называется start. И сюда в качестве аргументов мы, собственно, передаем командную строчку. Или же мы можем, как вариант, еще какие-то аргументы передать э, в виде объекта класса QStringList. Однако, на самом деле, мы можем, могли бы и сюда вставить те же самые э, параметры через пробел, как обычно. Ну что ж, давайте попробуем запустить э, калькулятор Windows. Я сохраняю проект, запускаю его и по идее когда я нажму на кнопку то запустится калькулятор но калькулятор мы не видим а тем не менее он был запущен но как только программа вышла из области видимости данного метода объект класса q процесс был уничтожен а вместе с ним и процесс калк процесс калькулятора чтобы этого не произошло мы можем использовать модификацию данного метода StartDetached, который говорит о том, что мы запускаем процесс и сразу от него соединяемся. Больше мы за ним не следим. Я нажимаю на кнопку и калькулятор появился и действительно, когда я даже закрыл приложение, калькулятор никуда не делся. Также вариантом можно могло бы быть создание объекта QProcess как указатель, Естественно, в этом случае бы он не удалился при выходе из этого метода. Но нам в этом случае необходимо отслеживать состояние процесса. И как только он завершится, тогда мы только сможем уничтожить объект, объект класса Q-процесс. И, наконец, еще есть третий вариант. Это использование блокирующих методов, а именно вот тут ряд блокирующих методов, но нас сейчас интересует такой: wait for finished. То есть ждать, пока процесс завершится. И в качестве аргумента время, сколько мы, сколько данный блокирующий метод будет ждать. То есть по умолчанию у нас полминуты. Если мы указываем минус 1, то, собственно, метод будет бесконечно ждать. Но тут есть такая опасность. Сейчас я покажу. Если э, процесс работает долго, то как видим э, весь код выполняется в одном потоке, в основном потоке, в котором происходит отрисовка э, графических э, элементов и в этом случае пока процесс не будет закрыт, форма у нас зависнет. я закрываю процесс и вот после этого форма опять у нас двигается и отображается. Теперь давайте несколько усложним задачу, попробуем обменяться данными с процессом. Для этого я вот создал такую простенькую консольную программку, которая требует какого-то ввода, а в ответ возвращает текущее время. Давайте попробуем ее запустить, посмотрим, что она работает. Я ввожу какие-то данные и в ответ мне текущее время. Хорошо. Теперь нам надо убедиться, что э, эта програмка лежит в том же, э, в той же директории, да, для того, чтобы не прописывать пути. И вот мы видим in out консоль лежит в той же самой папке. Хорошо. Значит, мы можем просто написать вместо calc in out консоль. Э, и теперь мы должны получить данные. Чтобы получить, мы должны дождаться, пока они к нам пойдут, когда они будут получены. И здесь мы используем тоже блокирующий метод wait for redirect. Read. Хочу отметить факт, наверное, может быть, кто-то уже заметил, что это все очень похоже на работу с сокетом. А на самом деле это так и есть, поскольку реализован ку-процесс является наследником ку девайс, то есть э, базовым классом устройств ввода-вывода, поэтому с ним в принципе э, мы работаем так же, как с сокетом или с файлом, поэтому мы и сейчас я подключу Qdebug, чтобы было куда выводить Qdebug и мы можем просто написать Qdebug и процесс видел теперь мы хотим какие-то данные туда записать для этого мы тоже как же так же как с сокетом пишем метод write и сюда какие-то данные и главное в конце перевод строки после чего мы должны дождаться пока Данные будут дотосланы. Опять же вызываем wait for bytes written. Ждем пока будут записаны данные. И теперь ждем ответа. Опять wait for ready read. И теперь мы уже можем выводить ответ процесса опять-таки методом reidall и вот после этого мы дожидаемся пока процесс э, завершится и еще я хотел бы показать полезную тоже функцию которая называется exit code, то есть она возвращает код, с которым была завершена, а, был завершен процесс 0 если корректно, и, соответственно, если ошибки, то не 0 Что ж, можно, можно запускать, запускаем, нажимаем на кнопку, и мы видим, мы сначала получили вот эту строчку. Потом записали свою какую-то строчку и получили ответ. И после чего мы получили код завершения процесса. 0. то есть все корректно завершилось. Я нажимаю еще, еще, еще. И мы видим, что каждый раз запускается процесс. И каждый раз он корректно завершается. И еще я хотел бы в качестве примера такой относительно уже полезной программки как можно еще использовать класс Q-процесс. Бывает так, что программа состоит из нескольких отдельных модулей, отдельных процессов, и отдельный процесс, он такой процесс-агент, который следит за тем, чтобы все процессы были запущены. Если, например, случилась ошибка, и один из модулей остановился, да, с ошибкой упал, то модуль агент, он это отслеживает и перезапускает его. Вот, собственно, такую программку я и хотел бы сделать. Делаем активным проектом. Я назвал ее ReExecutor. Это простая консольная программа, поскольку до этого в уроках у нас не было консольных программ. А, ну, нет, были. Ну, тем не менее, я напомню, консольная программа отличается по проектному файлу тем, что у нее отключен модуль GUI, да, Graphic User Interface, uh, у нее шаблон проекта консоль, и вместо uh, объекта класса QApplication в функции main создается QCoreApplication. Эту часть я убираю, и давайте начнем. Uh, сразу же подключу несколько классов, а именно QStringList, который я хочу использовать и, собственно, опять-таки, Q Process. И... Что ж такое? Q Debug. Итак, для начала я предлагаю проверить аргументы командной строки, потому что э, в первом аргументе у нас, как известно, путь к самому файлу, и вторым аргументом у нас идет, ну, вот будет идти, собственно, путь э, к запускаемому процессу. И это значит, что аргументов должно быть как минимум два. Давайте и проверим методом arguments мы получаем объект класса кусты который содержит в себе аргументы и мы смотрим что их количество не должно быть меньше двух а также я добавлю еще такое условие в избежании рекурсивного запуска нашей программы я напишу так arguments add 1. У нас нумерация начинается с нуля, поэтому это уже будет второй аргумент. И он в названии не должен содержать, собственно, имени нашего приложения. Executer. И также я хочу, чтобы это было регистр независимая проверка. И еще одну скобку. И в этом случае мы выводим в uh, Wrong arguments. И выходим. Теперь, собственно, давайте создадим объект Q процесс процесс в качестве родителя я указываю объект приложения после чего запускаю бесконечный цикл и до этого я еще хотел бы скопировать аргументы в отдельный объект кусты uh, лист назову а uh, arguments Скопирую и удалю первый элемент remove first сейчас станет понятно для чего я это делаю и так здесь мы проверяем состояние нашего процесса. Я пишу процесс state метод state он возвращает э, некий статус процесса и я его сравниваю с э, константой классовой он называется not running то есть э, процесс не запущен в этом случае мы должны его запустить. Поэтому пишем процесс start И в качестве аргумента я использую params через метод join, который позволяет мне из uh, qString-листа получить просто кустынг uh, uh, с разделителем с разделителем пробел как, собственно, и передаются аргументы для запуска программы через консоль. И, опять-таки, я повторяю данную проверку, чтобы убедиться, что действительно он запустился. Потому что если он не запустился, то это значит, что либо имя указано неправильно, либо, не знаю, уже нету этого... Этого файла нечего запускать. И в этом случае мы опять-таки пишем debug пишем cannot execute cannot execute и сюда params first и опять-таки Выходим. И после чего, чтобы у нас не слишком быстро крутился этот э, цикл, я предлагаю блокирующий метод wait for finished. И в него там, не знаю, ну не важно, по умолчанию. Э, вот, собственно, и все. В принципе, мы готовы запускать приложение. Пока ничего нет. Wrong arguments. А мы, собственно, их и не передавали. Поэтому для того, чтобы запустить э, наш проект с какими-то параметрами, мы идем в проекты, запуск. И вот здесь указываем тот же самый calc, например. И мы видим, запустился калькулятор. Я пытаюсь его закрыть, и он запускается снова, снова, снова и снова. Как только я закрыл приложение, мы смогли закрыть и калькулятор. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо, до свидания.